Всем привет! С вами Пепе. сегодня со мной мой друг шлепа. Шлёпа, поздоровайся. Ну понял. Э, Я, короче, к нему присоединяюсь. Это второй ролик постанову. Ну это да. Это уже не формула, это уже не формула, ребят, только не спутайте, пожалуйста. Это теперь Шлёпа. Ф Формула ко мне скоро придет. Не будем. А, мы играем сейчас за террористов. Я тебе потом ссылку отправлю на ролик, хотя ты сам получишь уведомление. Видишь, какой я умный, продуманный, да? Я. Раз. Но это было в крысу, так сказать, нечестно. Они меня типа не видели. Ой, вс, пошла коса... Косовьёка. А, перезарядка бегала. А -а -а -а. Сейчас я чекну их, друзья, пока что сражать, я могу быть на подвороге. Да, первый. Мы его на изи а второй, а изи катка. ну то есть изикатка, да, я размялся блин сорок 42. -й. это изикатка сорок второй, понятно я Если взял ниже тебя, значит тревогу не жалуешь это так работает разговариваю с этим человеком, Не говорю все что типа понимаю, понимаю, да, понимаю все на самом деле нифига Третье Раз О, Файсен Раз Файсен Да, это будет изи катка Я знаю почему Потому что этот человек донатил так Что когда я играю с этим человеком У меня все зашибенно Ну то есть типа когда вы задонатите, вам будут попадаться из челы низкого уровня. <свист> Кто посмел ХАЕшку в мою сторону Пинулась. Больно. Очень. 91 урон. 9. 9 хп не хватило стести. Аккуратно, вон там. Ничего. Ничего. Так далеко у меня Видали, да, какой? У него, у него был шлепа сначала с очками егошними, Потом был его шлепа эм, с чипсами, а теперь он могут... Ч? Я не смогу поставить шлепу с очками. Почему ты не сможешь поставить? Это же легенда. А, точно... Сделаю новую фотку. И, кстати, ко мне пришел формула, поздоровайся. Привет. В <рис> коресу убили. Пацанка. Красавка. Это в Крису было. Кто-то вот было обидно. Давай, л ⁇ И не получился, ну ладно. Почему oh у меня Мне не хватает money. Мне не хватает деньги. Ну, тогда Дигл, священный Дигл. анимацию oh, like анимация yeah, мне нравится code. анимация. Давай. Я заметил. Мне здесь не жить, у меня Дигл. Вот это самое обидно, когда не хватает денег и ты не можешь показать свой скил. И у меня так вторую серию я постираю катку и кстати, но МП5 ты говорил по пофиксили, типа побольше скорострельность. Он мне сервер, ну мы, с... мы с ним сорием, потому не что не два тела, два, два, ууу! Два качества! Быже меняй. Два качества. Видал, щепочек, щепочек, тебе нужны граняты. Диги граняты. Стоп, гранату можно в тебе. Да. Самый неловкий момент, когда пришли родители и записывать становится почти невозможно. А мы один ролик. Да, мы еще один ролик в принципе. А зачем? Вас... Я знаю. А, у Криса. Ой, путай. Ну ты капец, раскидочник. Надо будет юморную шутку установить. Ой, красота! все, мне мама звонит, сейчас я быстренько Тебя мама зовет? Ой, вот это обидно, точно мама зовет Я же плеху. А, он еще избросил. Ладно, ребят, мы будем с формулой комментировать, как мы будем играть Ну что, шлепа? минус шлепа. Если он выйдет, я к тебе просоединю А ты не сможешь типа это же соревнование. Ой, путай, союзники Будем, если он выйдет Нет... А, uh, ну типа я даже скажу... -through -through -through -through -through ну, это было ну, очень, очень слишком легко, потому что челодой молодец под названием Шлепа вышел. Он вышел? Uh, нет, он же отошел. Ну, сейчас возьмется. Ну, ладно, надеюсь. Ну, не а, не, не винется я один. Бабочка, да так он донатил. Да, у меня есть друг донатера. А еще у меня есть друг Формула. А, ну почему? У меня такой же лист скин. Ну, без такой Что творится? Что творится, мои лапки? Бегакти. Я не могу сделать кейл, ребята. А, Шлепа, поверну... версия. А, ты же ее обновлял. Нет. А, у, те, у тебя обновление обновить. Почему? Версия не так, что ли, у тебя вес? Нет, нет а её... На любой версии авиаст можно сделать. Сейчас бы Владу еще позвонить. <ул WHOufen> так, я райдт. Моя сестра идет в школу. Алло, ты договорил, мы слили две катки. Скажи спасибо мне, я не умею защищать. Я знаю. Непривычно, когда трое друзей. Ура! Есть! Ну почему? Супер мега припер утреннее. Давай! Ой, красавчик! Не зря я не зря он бабушку купил. А это что, типа новый скин или что? Или или или или я его. Не можно дойти. Пидух! Кстати, кто знает этот скин, пожалуйста, поставьте лайки, напишите комменты. Эй, такой юшки не видел. Он двигал до часы. А он стоит три Три? Да. Подожди, а ужин? Да. Я обновляю. Я, я его покупаю. А! А! А! А! А! А! А! А! А! Сейчас шлеп подтащит. Просто нулевый <свист> чел. На, да, как видите. А, кстати... Подними. О, кстати, это его новый скин. Ё И мой любимый тигр. ⁇ -мо ⁇ Я хочу сделать скилл. Треш. Треш стресс. 700 голды. Он стоит 700 голды, чтобы вы понимали этот скин 700? Да, он стоит 700 голды. Я, я вот хочу этот. Ну почему они берут дробовики? Я вообще умираю. А я умираю. умираю вообще. Слушай, кто там говорил то, что давай это будет так? довольно я легко? И, давай, мне, мой мой друг такой себе э, стульный мустил ламустир. Ага, спасибо, да, вообще классно. Подберем его Подберем его. Юспик. А у меня все, у меня денег нету, у меня нету денег. О, тебе идет брелок, нравится? Да, мне очень сильно нравится этот брелок. А это крыса, его купила второй раз уже. Раз попал. Два, три. Последний патрон. Перезарядка, гребана. Тульский мастер, блин. ломастер, Нам сказали дочитывать левшу. Убил! Монстр. Вот это я понимаю сила, сила, сила, блин, У нас вообще классно аватар. Скажи, у меня. Вот просто, знаете что? Вот юспик просто, бомба. Конечно, сразу, сразу извиняюсь за звук, который они будут там чудить, мудить. Но этот юз просто. Ой, красавчик. Скажи, почему ты не можешь закрыть я? А тут я буду комментировать, что ты. Закрой просто дверь! Ну, ладно, Сразу, да, Ситуация с женщинами подхода мне минус 1. Давайте вот... Нет, мы будем... Сзади. Сзади. О, плюс 47, плюс 16, точнее. А? Ну что, пойдем еще? А? Пойдем еще одну катку или что? О, oh, у меня новый уровень. Давай пока еще одну катку сыграем. Ты опнул левел. Да, я апну левел. Левел ап. Приглашает меня какой-то шлепа. Поздравляю. Все, погнали. В командный бой кто помнит кто помнит э я коплю тысячи серебра, чтобы накупить боксов и после этого открыть их если тебе лего, вы... А, вы... а мне не выпал. вот твой брат зашел кстати Шлипынский. Шлипынский, начинай игру лего, я тебе... я, я я мне рашко, Ш, серьезно рашка да в смысле, чё вам такие крутые скины? Тем временем в Формуле, ну типа я скажу, жаль, я скажу типа, я вот этот тот скин купил, сниг? а? Что? Я, я тоже. А -а -а. Ну тогда подождем моего друга, у него чуть-чуть осталось загрузка. С нами какой-то левый чел, один, один левый чел какой-то. Где это, это шлепа? Ну вот, потому что ну. я сюда еще зайду, еще один левый чел. Нет, не будет левый чел. <свист> а, расскажу, почему у меня так, такие скины. Почему у меня вообще здесь делают серые скины, голубые Он зашел. Ты <свист> <свист> <свист> Ча, подожди меня. Шлепа на помке подожди меня вы про меня забыли давайте. вы про меня забыли давайте. вы что все. ребята все, все я шляпу-шлепу тим шлеп давайте я перезайду тим шлеп я готов все нажимай вот что играем Закладку. А, исключила а, игрок шлепа 3000 исключен из ранговых игр а что В смысле? а я понял. Он, он короче походу соревновательная игра и, и, играем чисто четвером а куда заходим Помню, понял террористы не. да террористы нет. нет. спецназ оказывается. факт уже а не мне делать уже не перезайти, Коля, на. Нам уже не перезайти, так что придется воевать. Артём, А, выходим, так выходим, окей. Ой, холи, мне беды, я, у меня так сейчас с духами, думаю, воняет честь. Собрались, блин, скину, Шлепа, да, чисто шлепочки. Какие у меня еще аватарки есть? Пошлюп. Mm -hmm. У меня есть аватарка СССР. Есть вот такая аватарка СССР. Есть это вот такая использую. СССР. Вот, вот еще такая. Вот еще такая. Я, я, я, я, я вот этому моё... чебуреку под названием формулина я ему дал аватарки. Всё, начинаем. Закладку бомбы. Спецназ убираемся. Все спец? Да, все спец. А, блин. Или телевизор. Как это спец, было? Спец-спец. Е-мое! Его среди. За Здесь... что? Входим. Здесь... Выходим? Нет, остаемся. У нас еще одна. Ой. Как странно, что брат, я против Формулы и тебя. Я, Я против тебя? Катай, Нет, надо вам Не подглядывай. А зачем мне подглядывать? Это ты можешь подглядывать? У меня экран-то большой. Ну и хорошо. Вот <Но> это <тогда> плохо! <сínt> Ваши, <что -то>? <сínt> плохо? Мои глаза, чего они делают, дебилы! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. <связи> а ругаться нельзя. Осуждаю, осуждаю. Да я их накал сажал. Осуждаю! <связ음> я буду ходить со шлпой. Да, сразу выставлю 18 плюс, чисто Я буду ходить Давай кого я вижу там. О! Это я тебя убью? Да, можете не... Да, Ни хера я а, музыка, я, я, не... Музыка ну, я а музыка я не буду включать. А, как он по душе разговаривает мне вот таким голосом? Или вот таким голосом, чтобы сводить восьмось к Кто его стреляет Ладно, ладно, ладно. Ха -ха. 4, 2, красавчик но коля, М -м -м, коля будет подряд все время я, я, я, я, я, я, я пожалуй стану с кинтами своими я, я родился в год тигра так что у меня платил чувств чос... Мне... да почему есть? я в рубашке-то родился? сейчас на 100 за мной будешь гнаться потому что у меня есть О, конечно, я буду за тобой гнаться, за кем мне еще гнаться, то Я буду только тебе ожидать. Формулу уберем перед моими глазами. Помянем. Помянем брата-трабата. Оливиаса. Да, он здесь где-то, я знаю. Шлепа, здравствуйте, а где это вы? Камон, пацанчик. Ёбарас, это быстрее херачим. Три в один, вы чё нечестно? Кто установил бамбу в неплаголучном мефте? Ох, ох, я ох, за тебя. По мнению, это было сейчас интересно и где, где Где твой скин? Я не понял, где твой пистолет? кто-то У меня юст а Это надо это. Этот стрим надо вообще записывать по такой тематике. Ну конечно. Да конечно! О, Кама-Кама с нами. Ну, Кама-Кама, это понятно. Может, там. Может, там тама Кама-кама, а? Нет, сейчас точно застрелюсь. Застрелись. О, шлепу Киберспорт подстрелил ты! И формула. Это нечестно, я считаю. Хотя считаю. Я шлю... Шлю... Шлюпа, шлюпа, шлюпа, а чтоб ты шлюпа, сдох! Шлюпа, шлюпа, шлюпа, шлюпа, а шлюпа, это? Шлюпа, жаль, шлюпа, Минус шлюпа, Алекс 50 Это. Они подсказали ему, чему, то, что он на миду. Он, он здесь. Кама, давай. Давай, Кама, Кама. Да! Да! Да! Мы сыграть? А при ты его-то винишь? Сам-то погибай. Ладно, никого не осуждаю. Че, с ветераном 2019 году? Че за ветеран? Кама-кама, да-ки ч ⁇ это же Тама, тама Ей можно, она девочка. Надеюсь. Да вообще, я... да ее... <связываю> да, на блин, кто это? <связываю> средний пол, блин. <связываю> <связываю> <связываю> <связываю> <связываю> <связываю> <связываю> <связываю> а что бывает средний пол? Средний это ин... инопланетяне. на это... пол не это девочка и пацан боже мой какое крыфа можно быть и как можно не заметить человека сквозь такие руины максина а Чумы в два А, так у меня бомба я добавил. Ешкин, давай убей его. А, шлепай эти 25 пять рона на нос, давай, давай. <ис sujet> да! Как? Я еще и самый ценный гвоздь видаем. Как? как убили? Как это? Как этот лысый кот убил тебя? <свеч> Почему сразу лысый? Почему нас 4, я О, у вас вообще-то 5 Ладно. А если кто-то кипнется, я перехожу к вам. Чисто компания людей с душой. Мы на мы на мы на меду. А мы на меду. Шепчел. Так, наш... чё? А ч сразу я? А что у меня 6 Как я должен был объяснить? Один в четыре. Я перешел к вам. Почему за КТ играют первоклассники? Слушайте, всего первоклассники. Еще раз я вас встречу, я вас в шоу-руну пущу. Иди, если не будете сыграть. Влад, зато я с вами теперь. Ай, меня забили. Уже помогите. Я не знаю, кто я. Mm. Кто я? Где я? Песню не напивай. Авторские На права. Снайпер! снайпер? обхожу снайпера в жопе. Кама-кама! Самый терный игр. Блин, опять бы своим дружком шлепой на первых местах. Все, сила тигра в моем желудке. О, так у тебя столько почета ты тут вездишь. Шлепа, о, я убил твоего брата. Классно, а? я, я, я крутой. Чублик, хорошо ты меня зарядил. Ну, по мнению, это будет Б. Эм... Почему? О, там коты промелукали. Да, Потому, Потому что я сказал, это будет Б. Потому что я бельмеш, а со мной шлепа. Раз готов. Дифуз. Ну, Дифуз, давай. диффузи это последний раунд. Дифуз. Молодец. А кто дифузил? Я не знаю, но это не д... я. Не я вообще. Что творить За что? что? За что? Я хочу. О, осуждай, осужда, осуждаю. Я не могу, он мне придет, а подошла, блядь. Я осуждаю всех вас. А, что, выходим? Мне ничего не дали. Осуждаю. Я потом еще поиграю, я тебе тебя не обшел в руки делать. Ладно, давай пакеты, Владик. Ну и все, что, ребят? Пришло время закончить этот ролик, так как он действует 27 минут.